Всем привет! Это Живой Немецкий и с вами я, Надежда Томашевская. Сегодня я расскажу вам, как образовывать перфект по-австрийски. Смотрим! Как уже многие из вас знают, перфект в немецком языке образуется при помощи вспомогательных глаголов хабен или sein плюс particip zwei. Для тех, кто ориентируется по трем колонкам в конце любого словаря, particip zwei это глаголы из третьей колонки. Сегодня я покажу вам, чем отличается немецкий перфект от австрийского. Я не буду вдаваться в детали спряжения вспомогательных глаголов haben sein, так как главным в этом видео является партицепт zwei. Давайте посмотрим на примеры. Я видел. Ich habe gesehen. Ich habe gesehen. Он слышал. Er hat, gehört. Er hat gehört. Мы смеялись. Wir haben, gelacht. Wir haben gelacht. Это был немецкий вариант. Давайте теперь взглянем на австрийский. И Я видел. Ich hab gesehen. Ich hab gesehen. Он слышал. Er hat gehört. Er hat Мы смеялись. Wir haben gelacht. Wir haben gelacht. И еще раз для сравнения, немецкий и австрийский немецкий. Так что же происходит? По сути, австрийцы глотают букву Э из приставок ГЕ -э» и окончаний ЕН. «э Сюда также добавляется так называемая ОКОНИЕ как было в случае с глаголами «haben» и «gelacht». Помните? «Он глохт». Вот. Вот у вас никогда не возникало ощущение, когда вы приезжаете в Австрию, что вроде по-немецки все вокруг говорят, а вы ничего не понимаете. Надеюсь, в этом видео я немножко помогла объяснить суть проблемы для тех, кто не понимал, что же происходит, почему непонятно. Ну вот как-то так. Это и австрийский немецкий, и южный немецкий, но считается, что это диалект. Судите сами. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Делитесь своими впечатлениями про австрийский немецкий в комментариях. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До скорых встреч!